Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить еще одно азиатское блюдо, которое называется острая фасоль. Для этого нам понадобится фасоль стручковая, немножко воды, оливковое масло, красный перец, чеснок, соль. В сковороде разогреваем масло и обжариваем фасоль. В разогретое наше масло высыпаем фасоль. Обжариваем около минуты. Далее добавляем чеснок. Немножко воды. Жарим еще минутки 3. Добавляем еще красный перец с солью. И жарим еще минут 9. Наша фасоль готова. Можете кушать. Приятного аппетита.